Тоже такой Владимир Викторович Туров. Заходим в Google и читаем. Владелец и генеральный директор юридической компании Туров и партнеры. Ну, далее прочитаете сами, а сейчас прослушайте его отзыв о Призме. По пирамидам я очень много подобных расследований делал, и что я решил сделать, вот этот разбор полетов на примере Призм. И так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 Короче, эта организация зарегистрирована легально, зарегистрирована официально. И в ПФР, и у налоговиков. Дальше, вот их свидетельства о госрегистрации в, налоговых, в налоговой инспекции. И много-много тут у меня тут разных бумаг. Вот, то есть свидетельства о регистрации некоммерческой организации тоже есть. Свидетельства о регистрации в налоговых органах есть. Все вот выписки из соответствующих фондов